Поставим на стол две одинаковые тележки, к одной из которых прикреплена пружина. Сожмем пружину и свяжем ее нитью. На первую тележку поставим груз. На одинаковых расстояниях от середины пружины поставим преграды — деревянные бруски. Перережем нить. Тележки ударятся о преграды не одновременно. Ненагруженная тележка доедет до преграды раньше, чем нагруженная. Следовательно, тележки при взаимодействии приобрели разные ускорения. Ускорение нагруженной тележки меньше, чем ненагруженной. Разные по массе тела при взаимодействии приобретают разные ускорения.